Рецепт приготовления пасты феттучини со спаржей, кусочками ветчины, чесноком, грибами кремини, зеленым горошком, сливками, помидорами черри, сыром пармезан и зеленым луком. Нежная сливочная паста с ветчиной, спаржей, грибами и помидорами очень сытная и вкусная. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Разрезать спаржу на кусочки длиной примерно 1 см, разморозить фасоль, тонко нарезать ветчину, нарезать грибы и лук, разрезать помидоры черри пополам, натереть сыр пармезан, приготовить спаржу в большую кастрюлю с кипящей подсоленной воде до появления хрустящей корочки. Пока спаржа не станет нежной, около 3 минут, Виоложить готовую спаржу в чашу, отложить в сторону. 2. Оставшуюся от приготовления спаржи воду в кастрюле довести до кипения, добавить макароны и варить до готовности, согласно инструкции на упаковке. Пока макароны готовятся, растопить сливочное масло в большой сковороде на среднем огне, добавить ветчину и чеснок, жарить, помешивая 1 минуту. 3. Добавить грибы и жарить до золотистого цвета, около 3 минут. 4. Добавить спаржу, горошек и сливки, варить, пока сливки не уменьшатся примерно на треть, около 2 минут. Подписавшимся больше вкусностей. 5. Добавить половина чашки тертого сыра пармезан и перемешать, пока сыр не растает, выключить огонь. 6. Перемешать с помидорами черри. 7. Слить воду с макароны, добавить пасту в сковороду соусом. Аккуратно перемешать на слабом огне. Приправить по вкусу солью и перцем. Снять с огня. Размешать с оставшимся сыром. Виоложить пасту в большую миску. Посыпать зеленым луком и подавать. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Нам понадобится Тонкой спаржи, 240 грамм. Ветчины, 120 грамм. Чеснока, чеснока. 3 зубчика грибов кремини 240 грамм зеленого горошка половина стакана жирных сливок 1 стакан помидоров черри 16 штук пасты феттучини 240 грамм сыра пармезан 1 стакан количество порций 2 подпишись и поставь лайк чтобы не пропустить следующее видео которое поможет вам вкусно готовить приятного аппетита приходите еще